Всем привет, с вами как всегда, я Майнштр Пав, и в этом ролике я вам подберу топ-3 смартфона с бюджетом до 30 тысяч рублей. А перед началом ролика советую вам подписаться на канал и поставить лайк. А теперь начнем. Третье место занимает смартфон Infinix Note 12 Pro. Данная модель смартфона представлена только в одной конфигурации памяти 8256. Экран 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 с AMOLED-матрицей. Камеры 108 мегапикселей, 2 мегапикселя, 2 мегапикселя, аккумулятор 5000 мАч, 2 сим-карты, операционная система Android 12, беспроводные интерфейсы Bluetooth, NFC, Wi-Fi, стандарт связи 2G, 3G, 4G, LTE. Вес данного смартфона 192 грамма. Второе место занимает смартфон OnePlus 9RT. Данный смартфон представлен в цветах Hacker Silver, Dark Mater и Blue Sky. В двух конфигурациях памяти 8128 и 12256. Экран 6,62 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей самолет матрасы и частотой кадров 120 Гц камеры 50 мегапикселей 16 мегапикселей 2 мегапикселей аккумулятор 4500 мАч, процессор колком с напдрайдингом 888 2 карты операционная система Android 11 беспроводные интерфейсы Bluetooth Wi-Fi NFC стандарт связи 2G 3G 4 g -LTE 5G. Вес данного смартфона 198,5 грамм. И первое место нашего топа занимает смартфон Realme GT Master Edition. Данный смартфон представлен в сером свете с экраном 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей с супер амолет-матрицей с частотой кадров 120 Гц. Конфигурация памяти 8256, 3 камеры 64 мегапикселя, 8 мегапикселей, 2 мегапикселя, аккумулятор 4300 мАч, процессор Qualcomm dragon 778G 5G. Сим-карты 2 сим операционная система Android 11, беспроводные интерфейсы, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, стандарт связи 3G, 4G, LTE, 5G, вес смартфона 178 грамм. Ну на этом я буду заканчивать данный топ. С вами был как всегда я, Макс Шерпав. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. Всем удачи и всем пока! А также не забудьте подписаться на мой Яндекс.Дзен, потому что там будут выходить ролики раньше по времени, нежели чем на Ютубе.